здравствуйте уважаемые зрители представляю вам вот такой вот красивый кофр с блатной строчкой по краям строчен достаточно плотный материал размер вот такой примерно 5 сантиметров сейчас посмотрим поближе где-то 5 сантиметров высотой кофр так что ширина у него где-то девять с половиной ну и длина сейчас померяем и длину с вами так эта ширина была вот она длина 30 30 сантиметров ну вот и давайте взглянем на этот кофр на видео вот чтобы для масштаба я поставил спичный коробочек рядом вот такой красивый материал блатная строчка и фирменная надпись citizen открыв этот кофр он закрывается на липучку мы доставим вот такое элегантное изделие японской промышленности такой вот принтер для ноутбука. Он начал продаваться в начале 90-х годов, примерно 91-92 год. Вот на блоке управления мы видим переключатель включения, крутяшечку, регулировку яркости печати, ну и стандартные принтерные кнопки. В окошечке видна кассета, которая используется для термопечати. Ну и вход питания и вход интерфейса. Это обычный ЛПТ. Но вход интерфейса специфический. Открываем крышечку и видим там кассету, с помощью которой осуществляется печать. Сзади принтера открывается вот такой вот лоточек для того, чтобы вставлять бумагу. Внутри его есть ограничители. Ну и сбоку мы видим рычажок прижима бумаги. Для того, чтобы вставить лист бумаги, надо на себя его отвести, вставить листик, выровнять и потом прижать его, отведя рычажок назад. И еще вот такой небольшой секрет этого принтера. На морде вот эта крышечка открывается. И мы видим здесь аккумулятор. Вот модель указана 7,2 вольта 900 мАч. рекомендации по использованию вот такую ленточку тянем и вынимаем его вот, плюс-минус вот такой вот аккумулятор Ну, это стандартные предупреждения на всех языках так вот, может возникнуть вопрос Кромненькие пятна это следы от вот этих коричневых уплотнительных наклеек. У, у нас обычно поролон в нашей аппаратуре использовался, но здесь не поролон, а что-то другое такое, типа пробки, но тоже мажется. Вставляется в обратном порядке. Вот так вот. Минус плюсы вмещаем. Вставляем. Соответственно, крышечку защёлкиваем. Ну и шлейки делаем. Вот такой вот красивый, элегантный принтер. Ну и в завершении немного фотографий. Ну и кроме управления принтером через кнопочку меню, под крышечкой есть табличка, а в районе картриджа есть переключатель, в котором устанавливаются основные параметры. Не забудьте подписаться иногда выкладываю что-то интересное всего доброго спасибо за внимание